Я будто на небесах. Кто-то оставь мистера полночь в покое. Твоя голова опять играет с тобой. Ты не видишь свое отражение? Я не ты. Отпусти мистера полночь сейчас же. Мы убиваем предателей. Он один из них, френд. Разве ты не видишь? Мой котик не предатель. Он обещал быть на моей стороне. Обещал. Как твои мамочка и папочка, они обещали о тебе заботиться. Очнись, френд. Ты окружена предателями. Оставь меня в покое. Оставь меня кое моего друга. Я единственная, кто у тебя есть, френд. Я так, кто всегда на твоей стороне. Избавимся от этого предателя. Что скажешь Будем счастливы. Давай будем очень-очень при -очень счастливы в мире. Доброго времени суток, мои дорогие друзья. Я, меня зовут Дэн, это канал Xivis Games. Мы продолжаем с вами атмосферу ужаса. rainbow Так, э, мы отправляемся в библиотеку. Стой, где стоишь? У тебя есть пароль? Да, у меня есть пароль, кстати. Хорошо, какой пароль? Дайте-ка вспомнить слова. Что-то вроде. Ваши глаза и уши ограничены цензурой. Закройте их перед обучением. Хм, хорошо, что это значит? Узнаю, если впустите Станя я повсюду, даже в тишине и тьме Проходи, развлекайся Развлекайся в библиотеке О! Здравствуйте, сэр, что вы делаете? Ищу свою особенную книгу Почему вы на лестнице? Потому что лестница сделала, чтобы ей пользовались Ну, кстати, да А что, если она мне нужна? Когда тебе следует подождать в своей очереди? Это очень срочно, и я не могу столько ждать Когда следовало прийти пораньше, и за ними нужно искать А если вот так? О! Как-то лучше Фури, не движешь, сначала нужно открыть замок Вау, так это один, тут две однерки. Я знаю! Один-один, это как Fibonacci. Э, Числа Фибоначчи Один-один Два Нет, стоп Два Два Три Потом должно быть пять А подожди, четыре Пять-шесть А это семь получается, да? Четыре Ммм дай-ка подумать дай-ка подумать а ага. а ага. если это 5 смотри если вот это 5 и Значит, это 5, 6, 7. 5. А как тогда 6 будет? Вот так? Ага, нет. О! Цифры Иверсты. Ага. Это 20 получается. Это получается 20. Это 30. А это 40. Нужно их запомнить. Да, щит это Фибоначчи. Смотри. 1, 1, 2, 3. Потом должно быть 5. 1, 1, 2, 3, 4. Е это 5. Е это 5. А где Е? 5. 5, 8 5, 8 8 это 5, 6, 7, 8 8 это вот эта вот ешка Ешка с палочками Ешка с палочками 13 мне теперь нужно Если это 20 Это 10 Ага Значит, мне нужно найти вот такую, но не такую. А вот это и это что? Это 9. 9. Но это как Фибаначи, 100%. Потому что зачем стоит 1-1? 1-1, 2, 3, 5, 8. 5, 8, 13. А это, наверное, будет 21. 20? Да, это 20 плюс 1. А мне нужно 13. Значит, мне нужно 10 плюс 1. 10 это x. Вот такой. И мне нужно тогда, получается, такой x. А, с, с точками. А где взять такой x с точками? Вот это, наверное. Ну, это, это 3. 1, 1, 2, вот он Да Сибоначи, вот это разум Фибоначи это такая последовательность чисел, когда ты плюсуешь 1 Потом следующее число, опять 1 1 плюс 1 будет 2 1 плюс 2 будет 3 2 плюс 3 будет 5 3 плюс 5 будет 8 5 плюс 8, 13 8 плюс 13, 21 и так далее И два числа, они между собой плюсуются Причак Блять, Это мой друг вот книга волшебника Желтоглазый демон прям как в сверхах Просить, сэр, мне нужна книга, хихи. Так, подожди, подожди, подожди А можно я посмотрю и изучу О, прикольно Ну тут кисти рук, скорее всего, как стать человеком Выглядит интересно, очень даже я вижу так много книг, не думаю, что книги э, великого волшебника на этих полках Великого, видимо, великого Мне нужно отправляться к волшебнику Пойдем Милая Френ Так, нам туда Туда Туда Туда Так держи. Вот ваша книга, она была в музыкальной шкатулке. Замок и твердо. Звучит весело. Спасибо за книгу. Она позволила мне слонить много чего, много-много вещей. Что теперь на звезде осталось? Два предмета. Да, рыба в воде. Рыба, рыба, плыви свободно. Возвращайся, рыбка, возвращайся домой. О, а, прикольно. Ух ты, сэр, вы разбудили рыбу. Да, потому что я вспомнил, как это делается. Разве это не прекрасно? Волшебно. Можете сделать это с другими существами, например, с людьми? Конечно, но только при благоприятном стечении обстоятельств. Но обстоятельства чаще всего неблагоприятны. У нас всегда неблагоприятные обстоятельства. Я понимаю, сэр. Итак, нам нужно найти оставшиеся камни, да? Рыба сказала мне, что мои туфли на ногах удивительного танцора. Ты знаешь, где может быть этот танцор? Я не имею понятия. Кажется, Я знаю. Ну а как мы туда попадем? Нам нужен билет. А как билет получить? Так, там мы были. Пойдем-ка назад. Привет. а кто здесь кто подожди там вон пошла коренья пошло стой куда он ушел корнеплод виктор корнеплод а это просто девочка привет то есть кто вы меня видите я френ вы меня видите теперь я вижу у тебя четыре глаза Ух. что продаете Самые лучшие пламбы со всей земли. Хочешь их понюхать? Похоже на кокосы. Это какашки, мисс. Какашки, которые я собираю. Это не кокосы. Блядь, точно, это же скоробей. Плохо почему? Они вкусные. Здесь их любят. Они помогают расти и сеять. Точно, это же растения. А, как же мне попасть на рынок? Полюбуйтесь на стуристов, Рэнк. Хорошо повеселиться. Ага. Ты что себе письку лежишь, кот? Где в целом мире? Достанем эту фитамсору Что-нибудь придумаем Пойдем в бар, посмотрим, началось ли шоу Так, шоу-то началось Так, ну мы с ними всеми говорили Я помню, с кем-то разговаривал И он рассказывал мне про выступление Что на табличке С символом она гласит о том, что каждый познает момент рождения, но забывает в течение первых 7 минут жизни. Поэтому мы должны потратить всю жизнь, попытаясь это понять. Не могу прочесть. Сила — это понимание мудрости. Правда лежит на пути к силе понимания. Мудрость приходит безмолвно. А что это значит? Я пока не разобрался. Спасибо, пока. Мне нужно достать Берет. никого нету. Трон короля, интересно, удобный ли он. А мы, когда первый раз пришли, было зима или лето? А, ну все, я понял. Немного страшно. Да, конечно, страшно. Не помню в какую пару года. Но блин, друг, с нетерпением, жду тебя в баре осенью. Ага, стой, подожди. Тут его нет. А как мне билет достать? Интересно. Наверное, что-то тут будет. Мать Ну уже котик, иди внутри Помни, мне нужен билет Но я не хочу красть Просто одолжи его, котик Мы отдадим его позже Хорошо Мы еще за каданда будет играть Жутко гигантские блохи Опа, туфли вижу Танцор Вот билет. А теперь можно взять билет. А если так. Ты потрясающий котик. Я так тебя люблю. Теперь мы зайдем внутрь. Отлично. Снова здравствуйте. Уже на славой билет. А, стоп. Надо билет ему дать. Ему дать. Оу -оу. Что? Давай посмотреть хм, Не может быть, просто не может быть Я уже впустил кого-то с этим билетом Ты полнота юная леди? Как? Вы можете знать, что это чужой билет Символ наверное видишь? Но посмотри на почву. Он прилежит тому, кто намного старше тебя Я вижу это Ладно, у меня есть шанс попасть внутрь То есть это возможно? Когда у тебя появится собственный билет, юноледи, Пожалуйста М -м -м. Если -то вот так Сука, а что нельзя было раньше сделать? Смотрите, сэр, мой собственный билет. Вижу. Но ты нарисовала его. Да? Думаю, это правильно. Разве меня не позвали, я пригласила себя сама. Очень уютный леди. Что ж, я могу тебя впустить на дальше шоу. Почему я раньше этого не сделал? Сука! Здравствуйте, мистер танцор, Мне нужны ваши туфли. Зачем это? Эти туфли принадлежат танцору. Я танцовщица. Они нужны, чтобы танцевать с волшебником. Ой, прости, что ты сказала? Мне нужны ваши туфли. Нужно что? Немного лимонада? Кажется, ты напряжена. Я не хочу лимонад. Откуда у вас эти туфли? Выпей немного лимона, хоть это лишь свою зажду. Сэр, позвольте объяснить. Мне нужны туфли, они нужны волшебнику. Это невозможно, я не могу дать тебе свои туфли. Ты сможешь их получить, только сняв с меня. Но, как видишь, я в них стою, так что это невозможно. Поднимите ноги. Я смогу их взять. Невозможно только в тот день, когда обе мои окажутся в воздухе. Только тогда можно забрать мои туфли, иначе я буду стоять. Что ж. Угу. Леди пьет лимонад одна. Интересно. Здравствуй. Пока. А какой-то коротенький разговор получился любопытно. Здравствуйте, мисс. Вам весело? Ты видела мой билет? А если мы отдадим ей билет? Вот ваш билет, мисс. Простите, что взяла его. Я хотела вернуть. Большое тебе спасибо. Танцор восхитителен. маска лока, Выглядит очень старый. Надо подождать, когда он взлетит. А если его порезать просто? Здравствуйте, сэр. Мне нужны ваши туфли. Кажется, он сейчас зарятоточен. Чего ты? Надо, наверное, мелодию поменять. М -м -м. Я охотился за правдой, но открыл нечто другое, обнаружил то, что мои чувства не в силах показать, я нашел истину, которая молча таилась в неизвестности или он кастили один из тысяч. Если вы это читаете, возможно, выщите ответы, видите то, чего не другие. Или можете почувствовать то, чего другие избегаете. Избегают. Вы можете прислушаться к тишине. Ты видишь? Плачь от того, что больно. Камалы. Камбла. Я Каммала. Прикольно. Это же... Мы знаем, кто это? Алфавит. Сенерседи, конец колебаний. Мабука, конец света. Ага, я никогда не узнаю, что произошло с мистером Леоном. Ага, вот мы и внутри. Наверное, вот так лучше оставить. нужно сделать? Только тут. Так, подожди, оно пропадает все. С их помощью можно сделать другие цвета. А какой цвет мне надо сделать? Нет, сумкой пользоваться нельзя. Если вот так. С их помощью можно сделать другие цвета. Ну, хорошо, а что именно? Мы-то там уже полазили. Ну, сейчас другая песня. Не. А если использовать нож? Да, ладно. Интересно, как бы мне это сделать ладно давайте-ка на паузе попробую и мы вернемся потому что но ну, я думаю это будет долго пока я буду догадываться. с числом пи было все очень быстро короче я попробовал и единственное что нам нужно сделать это сразу 8 попасть чтобы они там ничего не нахимичили правильно Да, ботинки давай супер потому что они ж там ковыряют пианино поэтому мы не можем никуда попасть Сука, длинный. пришлось перезаписывать потому что я случайно это сделал не на, не на видео а, сэр туфли у меня не очень красивая ты сделал это у тебя действительно обещанный спасибо сэр приступим к последнему чтобы я смогла отправиться домой Последний воздух. Хм, я узнаю это перо, оно принадлежит по лонтрасу. Да, я видела, что он очень пострадал. С ним все будет хорошо, у него есть розовая вода, он починит что угодно. Да, сэр, это правда, что же будем делать с пером? Навести старую механическую куклу по локу. моя палочка должна быть там. Я должен закончить кроликовоз, я думаю, почти нашел ответ. Хорошо, сэр, я принесу вашу палочку, принесу вашу палочку обратно. Кукла-волока. Она там. А вон палочка это работает. Так. Как ее забрать? Интересненько Не, в меню не надо нам возвращаться Короче Я все сделал Передаешь из рук в рук И все получилось Все гораздо проще Чем могло было быть Так, нам надо в зиму Обратно в зиму Не понял сейчас, что это было А, ты бля Палочку нашел Великолепно, восхитительно, ты сделал это Правда, а где камни, я могу их одолжить? Я не могу одолжить тебе камни, эти камни очень-очень особенные Я могу разместить камни на дверные замки Но ты, только ты можешь вернуть ключ и открыть дверь Понимаю, кроль сказал, что покажет мне, где дверь Ага, тогда мы должны пойти и поговорить с ним, как считаешь А, погоди, я более уверен, что ты не можешь вернуться домой, как дерево Ой, я почти забыла, вы правы. Вы можете отключить человечка тела. Да-да-да, я могу. Как же это здорово, я не делаю этого уже сотни лет. Давай сделаем человека, да? Дай мне свою одежду, мне нужно ее понюхать. Блять, он нюхает одежду десятилетней девочки. Во что я играю? Встань посередине звезды Иверстия. И подумай о своем теле, своей голове, ноге и другой ноге. О своей руке, обеих руках. Теперь сосредоточься. Случайно выбранный элемент. Найдите свой путь к истинной сути. Стань человеком, френд, сейчас. А ты стал человеком? тобой все в порядке ах тфу, ва, ахуевато мы снова девочка мам это мы вели имя величайший волшебник потому что это великий. думаю теперь можно идти к королю чтобы он показал нам дверь да я буду там мне нужно кое-что закончить я буду там теперь иди супер и усли супер и усли я надеюсь нас никто не будет сейчас останавливать опа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 как твои мамочка и папочка, они обещали о тебе заботиться, очнись, Фрэнд. ты окружена предателями, оставь меня в покое, оставь меня кое моего друга, я единственная, кто у тебя есть, Фрэн, я так, кто всегда на твоей стороне, избавимся от твоего предателя, что скажешь, будем счастливы, давай будем очень при очень счастливы вместе. Ох ты ебаная мразь. Ох ты ебаная мразь. Фрэнн, что случилось, почему ты плачешь? Я сошла с ума Сэр. я сумасшедшая, доктора были правы. Нет, но ну ты не сумасшедшая, мне очень жаль, что ты так думаешь. Ты должна быть счастлива, ты нашла камни и снова стала человеком. Это в самом деле здорово. Моя милая, дай мне вытереть твои слезы. Я не хочу причинять тебе боль, но могу сделать это в любой момент. Ты этого не сделаешь, я знаю, потому что ты любишь меня. Да, котик, я люблю тебя очень сильно. Брен, помни, что я сказал тебе, если ты любишь, ты жива. И это единственное, что важно. Ты всегда найдешь в себе силы бороться с монстрами внутри. А теперь давай откроем дверь, чтобы ты попала домой. Давайте сделаем это. Потрясающе просто. Блядь, как, как же это круто все сказано! Блядь, нет слов. Ну что, погнали? За ним. Я так понимаю, дверь здесь. Да, ну где дверь? А, да, нужно сделать ее, видимо, но ты уверена, что хочешь вернуться? Да, конечно, уверен. И я уверен, и она уверена. Нам нужно вернуться. Человек должен уйти. Открой тайную дверь в их реальность. Позволь человеку вернуться домой. Мы отправляемся домой, котик. О, король Жьяр, доброго дня. Я принес камни, чтобы эта милая созданная отправилась домой. Спасибо, сэр. Я очень нервничаю. Будет странно быть вдали от вас всех. Когда не уходи. Я могу сделать тебе жилье волшебное. Волшебник, она должна уйти. Я получил послание от одного лока. Она еще не готова. Ох, понимаю. О чем вы говорите? Готово к чему? Ну же, волшебник, размести камни и затерять времени. Но готово к чему? Бля, мне тоже теперь интересно. Ты помнишь, что Волока сказал тебе столкновение с правдой? Да, кажется, помню. Мне продолжать? Да, вперед, сэр волшебник. Волшебные камни сотверите замок, какой лишь тело человек открыть бы смог. А так камни все это время тут были? Что ж, настало время, Фрэнк, стать ключом Теперь ты единственный, кто сможет это открыть Хорошо, посмотрим Желтый синим дают зеленый Ага Или нет? Так, это, я так понимаю, первая была Ага Пентаграмма, везде пентаграммы какие-то Я чую победу снова Ты сделал это, Френ, можешь отправляться домой? Я так взволнована. «Я волнуюсь больше, чем ты. Хотела бы я оставить вам что-то на память. Мы тебя не забудем. Ты особенное создание». «Ох, чуть не забыл. Полонтрас Пал передал тебе это». «О, будем открывать. Спасибо, скажите ему. Мне жаль, что я не смогла помочь с ранами. Я отдала свои пластыри девочке в клинке. но в любом случае...» «Я передам, не беспокойся. Ему уже лучше». «Перед тем, как ты уйдешь, ты должна знать. Прежде чем вернуться, ты пройдешь через тайный лес. Лес — это невидимый проход между нашими реальностями». Ты можешь встретить ужасных существ, которые захотят себя съесть. Просто беги, они не очень расторопны. И вы говорите мне это только сейчас? Звучит очень страшно. Не беспокойся, ты справишься. Кихи, надеюсь, что ж мистер Полночь, попрощайся. До свидания, господа, я прекрасно повел время. Вы мне очень нравитесь. До свидания. Путь домой. Мы прошли третью главу вегетативное состояние. Ебать. Понял Ой бля А это можно пропустить Но я не буду это пропускать Это прикольно Да кого хера Фрэн страшная болотная хуйня. А, это мы от этого чудеса типа ушли. Вот, ну в шоке. Блять, бедный кот вахуй. Глава 4, часть 1, воображаемый друг. О, да. Но мы сделали это. По кайфу. Наш таблеточки. Боже мой, дверь открылась. Пойдем, мистер, полностью давай возьмем где мы. А его нету. А, не, он есть. Фрэн, побыстрее, надо на, найти наш дом, я умираю с голоду. Мистер Полночь, смотри, по-моему, мы на другой стороне моста. Помнишь тот, который мы пытались перейти, причем палевую вирсту? Да, я помню. Здорово, пойдем дальше, котик, только нужно быть осторожнее. Забираем таблетки. А, их кто-то унес.